Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу Контекст на телеканале Универ ТВ. И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым участвовала в совещании Всемирной ассоциации исследователей в области образования вера в Японии. В продолжении темы педагогической науки и образования коснемся Международного фестиваля школьных учителей в Елабужском институте Казанского федерального университета который прошел уже в десятый раз. В преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казани-2019 ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров ознакомился с ходом подготовки зданий деревни универсиады для заселения участников мирового чемпионата в кампусы студенческих общежитий университета. В заключение программы познакомим вас с супертехнологичным научно-клиническим центром прецизионной и регенеративной медицины, которое расположено здание на улице Волка 18 и готовится принять пациентов уже в сентябре. Аналогов такому центру сегодня в России нет. Итак, делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым приняла участие в работе совещания Всемирной ассоциации в области образования вера в столице Японии Токио. Ректор Ильшат Гафуров представил доклад на английском языке. Речь шла об оценке эффективности подготовки учителя, об ответственности учителя перед обществом и о государственной политике в области педагогического образования. Вообще надо сказать, что Казанский федеральный университет отличает от многих специализированных педагогических вузов реализацию различных моделей подготовки учителей от классической до распределенной. И уникальные подходы в области педагогического образования продвинули Казанский федеральный университет на лидерские позиции в России в этом направлении и позволили приблизиться к заветной топ-100 университетов в предметном глобальном рейтинге Times Higher Education. Не случайно уже в пятый раз на базе Казанского федерального университета ежегодный международный форум по педагогическому образованию собирает ведущих ученых мира в этом направлении. В Токио состоялось целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей в области образования. В этом году оно собрало более полутора тысяч ученых из 60 стран мира. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров возглавил российскую делегацию. Во второй день конференции ректор КФУ представил коллегам со всего мира доклад, который прозвучал на английском языке и вызвал оживленное обсуждение у участников заседания. Ильшат Гафуров затронул ключевые вопросы педагогического образования, актуальные для многих стран. Стран. Ведь В Казанском федеральном университете используется уникальный подход в подготовке педагогических кадров. Университет работает сразу в двух системах подготовки педагогических кадров – классической и распределенной. Учителя-предметники проходят подготовку в профильных институтах. Стандартная система сконцентрирована в Елабужском институте, а в распределенную так или иначе вовлечены все институты головного вуза в Казани. Это позволяет готовить учителей, которые на уровне научных работников, ученых знают, свою предметную область. Все это уже смогли оценить не раз ученые со всего мира, самых престижных и влиятельных вузов мира. Пятый год подряд Институт психологии и образования КФУ на самом высоком уровне проводит для представителей сферы образования и психологии Международный форум по педагогическому образованию, ставший крупнейшим подобным мероприятием во всем мире. очень высоко, потому что те которые ведутся в Казанском университете,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 короткие или микроисследования в области об образования Это очень важно. И сейчас все говорят очень много о цифровой экономике, о цифровом обществе, конечно, вопрос цифровой школы и так далее. Как бы далеко не заходила цифровизация, мы с вами прекрасно понимаем, что это в любом случае инструмент для учителя. Поэтому сейчас, наверное, очень важно представиться вопрос о цифровым компетенциях нынешнего учителя и учителя, который будет выпущен. Необходимо максимально быстро и эффективно сократить вот этот разрыв, который есть между цифровым поколением нынешних детей в школе и аналоговым поколением учителей, которые есть. При этом учитель не виноват, что он чего-то не знает. Необходимо найти вот эти гибкие быстрые формы, когда вот эти необходимые компетенции учитель получит. В этом году свыше 600 российских и иностранных ученых обсудили актуальные проблемы подготовки будущего учителя, педагогической деятельности в поликультурном образовательном процессе. Kazan Federal University has taken to become a leader in teacher education in Europe. It's a very exciting event, it has grown enormously since it started four years ago. It's delightful to be here. Uh, Glasgow University has a really strong partnership with the Federal University of Kazan and that's really focused in your School of Education uh, and Psychology. КФУ удалось добиться непрерывного развития компетенции на всех уровнях образования. Все, что знают и умеют ученые университета, транслируется в практику лицея имени Лобачевского и IT-лицея КФУ, которые входят в топ-100 лучших школ России. Внедряются передовые педагогические методики. Вот сегодня на педагогическом образовании 9 тысяч детей обучаются. 9 тысяч в университете на разных курсах. Да? Из них... Где-то порядка 500 человек обучаются на татарском языке. 700, 300, 300. Да, нет, здесь в учебе 700. Тысяч это... это будущие учителя. 9 тысяч. У вас в рамках в рамках университета. Все это привело к тому, что Казанский университет с каждым годом улучшает свои позиции в международных рейтингах по направлению образования. Так в предметном рейтинге Times High Education КФУ занимает позицию 101-125 и входит в тройку лидеров среди российских вузов во всех других рейтингах. В рамках визита в Японию 6 августа также состоялась встреча ректора КФУ Льшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского с руководителем отдела трансляционной геномики РИКЕН КФУ Олегом Гусевым, в ходе которой обсуждались дальнейшие перспективы совместной работы РИКЕН и КФУ. Стоит напомнить, что Казанский федеральный университет имеет совместную лабораторию трансляционной геномики, расположенную в Японии в стенах Мирового научного центра РИКЕН. Лаборатория РИКЕН также расположена в Институте физики Казанского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 но рост сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в Казанском университете. В ходе визита в Японию ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел переговоры с представителями Японского университета Синшу. Встреча проходила в торговом представительстве Республики Татарстан в Японии в присутствии официального представителя тамирлана Абдикеева и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. Стороны обсудили возможность открытия на площадке КФУ совместно с университетом Синьшу лаборатории по модификации полимерных материалов, углеродными нанотрубками. Университет Синьшу является национальным университетом с восемью факультетами. Искусство, образование, экономика и право, наука, медицина, инженерия, сельское хозяйство, текстильная наука и техника. И шестью аспирантурами. Японский вуз проводит множество исследований в пяти кампусах, расположенных Мацумота, Нагана, Уэда и Ина. В нем работают 1100 преподавателей, в нем обучается около 11 тысяч студентов, из них около 300 иностранных. Десятый раз прошел международный фестиваль школьных учителей в Елабужском институте Казанского федерального университета. Фестиваль школьных учителей в Елабуге собрал в этом году более 500 участников со всей страны. Мастер-классы вели педагоги из Германии, Испании, Китая, Турции, Индии, Болгарии и Латвии. Смотрим наш репортаж. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся 10-й международный фестиваль школьных учителей. На открытии мероприятия 5 августа побывали государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов и заместитель председателя Государственного совета Республики Татьяна Ларионова. Первый фестиваль школьных учителей состоялся в 2010 году и был приурочен к году учителя. Форум получил широкий отклик среди участников, доказав востребованность в педагогическом сообществе и стал ежегодным. Вы, на международный уровень. Темы форума подбираться с учетом самых острых и актуальных вопросов в системе школьного образования. За время работы фестиваля в нем приняли участие более пяти тысяч учителей из разных регионов страны. В этом году фестиваль собрал более 500 учителей из разных регионов России и других стран. Главную тему мероприятия обозначили как «Школа перемен». Эксперты и практики обсудили вызовы, которые стоят перед системой образования в ходе реализации национального проекта образования в период бурного развития цифровых технологий. Вот таких условиях то, что вы проводите десятый год, такие встречи и назвали его прекрасно. И заслуженно, я должен сказать, значит, это надо продолжать. И я думаю, что мы всячески его поддерживаем. Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, как человек, который непосредственно связан сейчас с системой образования, отметил весьма значимую роль ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и все те успешные перемены, которые происходят из года в год в ВУЗе. Стать ректором и постепенно университет встает... И начинает, понимаете, подкрадывается число топовых университетов мира. Это делается каждодневным трудом, это на наши глаза. При нем вернули и уже возвращается медицина. Изначально же медицинский институт был выделен от альма Альматера. Императорского Казанского университета. Вот сейчас он эти ценности возвращает. И президент Республики Александр Иванович, и правительство это крупно это поддерживает. Нельзя не поддерживать по одной простой причине. Потому что наука и фундаментальная, и прикладная, да, это во всем мире так. То, что связано со здоровьем человека и всего живого, Такие университеты в мире занимаются этими проблемами. Как может из семи университетов, значит, которые созданы Российской Федерацией, федеральными называются, и большое внимание уделяется, спасибо и правительству, значит, и федеральному, безусловно, они, было бы непонятно, если бы они не занимались медициной. На современные, твердые, надежные ноги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 уже догоняя самих себя, может быть, и многие направления в мире, счастье медицины. Самым дорогим, что нужно для человека, она не может не заниматься топовый университет. И мы все, все целые это поддерживаем. И вы можете, Елабужане, гордиться тем, что человек, который вы научили, поставили на ноги, значит, дали путевку в жизнь –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 В этот день в рамках церемонии открытия гостям и участникам форума продемонстрировали планы по развитию системы образования, национальные проекты и технологии обучения. Казанский федеральный университет на примере лицея имени Лобачевского представил видение способов интеграции цифровой экономики в образовании с использованием блокчейн. Параллельно с 10-м международным фестивалем школьных учителей в Японии проходит форум Всемирной ассоциации исследователей в образовании. И ректор КФУ Ильшат Гафуров возглавляет в Токио делегацию Казанского университета. Ректор КФУ обратился к участникам с видеоприветствием. Идея фестиваля возникла в стенах нашего Казанского федерального университета, как вы уже, наверное, знаете, 10 лет назад, когда формировался новый федеральный университет на базе большого количества вузов, в том числе и двух педагогических. И стал вопрос, каким образом нам двигаться и развиваться, конкурировать в мире и в нашей стране среди огромного количества университетов. И тогда возникла идея посмотреть, а что же делается в наших регионах, в наших школах, у наших партнеров за пределами нашей страны, каким образом они готовят учительские кадры. И вот этот фестиваль, он носит определенный особый формат совещаний, конференций, поскольку здесь собираются люди, работающие как и в школе, детском саду, так и в высших учебных заведениях, которые готовят учительские кадры. Тема 10-го международного фестиваля школьных учителей «Школа перемен». Участники обсудили, как должна измениться роль учителя век открытой информации, какова эффективность традиционных и новых форматов школьного образования разных стран. Сегодня фестиваль отмечает 10 лет. По школьным меркам это немало. Путь от несмышленого первоклассника до уверенного в себе выпускника. Появились и апробировались новые приемы и методики. Учителя активно стали применять информационные технологии на уроки, формировать востребованные компетенции. Прошел обсуждение и был внедрен профессиональный стандарт учителя. Форум на площадке Елабужского института КФУ проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. В прошлом году обратились к нашему президенту с просьбой, поскольку уже всем понятно, что фестиваль стал Традиционным и нет, наверное, такой силы, которая могла бы его отменить, попросили внести этот фестиваль в наш план министерский, в нашу смету, что Рустам Нургалевич с удовольствием сделал. Теперь уже это стало нашим штатным государственным мероприятием. Первым докладом в рамках фестиваля стала открытая лекция государственного советника Татарстана Ментимера Шаймиева. Новым проектом первого президента республики Татарстан является создание школы нового типа «Адымнар». Идея проекта является намного более масштабной, нежели строительство нескольких уникальных школ. К 2022 году шесть таких школ должны появиться в пяти городах республики. По одной в набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Лабуге и две в Казани. Обучение в них будет проходить на трех языках – татарском, русском и английском. Проект поддержал Владимир Путин и Рустам Миниханов. Первый комплекс, который строится на базе Казанской школы номер 165, запланирован к воду уже в 2020 году. Мы – многонациональная страна и многонациональный Татарстан. Поэтому задача наша – находить пути. И когда мы назвали первый комплекс вальдингвальный Адамнар, это шаги. Шаги к, через знание к миру и согласию. Еще раз напомню, что в качестве слушателей форум посетили более 500 учителей из разных регионов России и зарубежья. В рамках мероприятия модераторами организовано более 100 мастер-классов. Их провели ученые, педагоги, ведущие специалисты в области образования и воспитания из университетов России, Германии, Турции, Индии, Болгарии, Испании, Латвии, Китая. Сейчас мы были или участвовали в двух мастер-классах. Они были очень интересные о социологических исследованиях и потом у меня была на, семей... на мастер-классе, который касался времени, темы времени. Нам очень нравится программа, которую мы получили. И я привезла группу всего 10 человек. Как говорят, век живи, век учись. У меня вот нынче 40 лет стажа педагогического. Вот сегодня я сидела у Елены Олеговны как первокурсница на занятии. Вот столько она нам дала За... вот заряд энергии. И вот действительно вот я же знаю литературу, а сегодня вот такие открытия я сделаю. Работа фестиваля построена на принципе диалога и возможности не только узнать о лучших практиках, но и рассказать о своих достижениях. Эксперты, ученые и педагоги из разных стран собрались недавно в Делабуге на традиционный летний форум учителей-предметников. Этот международный форум проводился в десятый раз и собрал в этот раз ученых и педагогов из Германии, Турции, Индии, Болгарии, Испании, Латвии и Китая. Звучали голоса и российских педагогов и экспертов. На форуме было проведено около ста мастер-классов. Проходили разного рода панельные дискуссии, круглые столы, конференции, читались открытые лекции. Все это проходило в стенах Елабужского университета КФУ. Особняком прозвучала речь государственного советника Республики Татарстан Ментимера Шариповича Шаймеева. На форуме он произнес очень важные слова о важности полилингвального образования. Он приводил многочисленные факты того, как страны Европы сами пришли к полилингвальному образованию и ушли от моноязычия. Говорил государственный советник и о планах по развитию полилингвального образования. В частности, он сообщил о шести комплексах, которые откроются в в ближайшее время. И один такой полилингвальный комплекс будет запущен и в Елабуге. Ценности полилингвального образования важны в современном глобалиционном мире. И недаром Митимир Шарипович Шайми в своей речи акцентировал внимание именно на этом. И отрадно, что он подчеркивает ведущую роль нашего университета в становлении столь действительно важного предмета, обучения. Мы вам уже рассказывали о полномасштабных ремонтно-строительных работах, которые проходят на объектах университетской клиники Казанского федерального университета. Сразу в трех зданиях университетской клиники ремонтно-строительные работы близятся к завершению. Больница на улице Ершова, дом 2 не прекращала свою работу, несмотря на ремонт. Здание университетской клиники на улице Чехова, дом 1, на втором этаже идут ремонтные работы. По законодательству Российской Федерации должно быть разделение платных услуг и услуг по линии ОМС. Для предоставления платных услуг готовятся палаты с высококачественной отделкой при одно-двухместном размещении с необходимыми санитарными узлами и с полным спектром медицинских услуг. Продолжая тему ремонтно-строительных работ, перейдем к... Мировому чемпионату по профессиональному мастерству World Skills Казань 2019. Как известно, в соревнованиях примут участие профессионалы из 63 стран, соревнуясь в 56 компетенциях. Дело в том, что участники чемпионата будут проживать в студенческих кампусах Казанского федерального университета в деревне Универсиады. А для проведения подготовительных и ремонтных работ университетом, правительством Российской Федерации выделены необходимые средства. В связи с этим... Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров ознакомился с ходом подготовки зданий деревни университета для заселения участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019 в кампусы студенческих общежитий университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров ознакомился с условиями, в которых будут проживать участники чемпионата WorldSkills на территории деревни Универсиады. Казанским университетом было отремонтировано 6 зданий из 21-го. закуплена новая мебель и инвентарь. С изменениями также ознакомились проректоры и руководители структурных подразделений университета. Общежития на территории деревни Универсиады станут доступны для студентов после окончания чемпионата World Skills. Также ректор КФУ проинспектировал ход ремонтных работ в других общежитиях университета. На территории студенческого городка ведутся работы, связанные с ремонтом самих зданий. На обходе было принято решение назначить от каждого института сотрудника, который будет следить за техническим состоянием помещений, в которых проживают их студенты. Все ремонтные работы в студенческом городке завершатся до начала заселения. Важным вопросом являются дополнительные места для иногородних студентов. В данный момент ректором ведутся переговоры с ведущими организациями страны о строительстве арендного жилья для студентов и аспирантов. А сейчас мы вам расскажем о супертехнологичном научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, который готовится принимать своих пациентов уже в сентябре месяца этого года. Несмотря на то, что в здании идут ремонтные работы, тем не менее, там уже давно работают научно-исследовательские лаборатории Казанского федерального университета. Там расположен биобанк, геномный центр и многое другое. Так в чем же все-таки фишка научно-клинического центра Казанского федерального университета? Скажем так. Представьте, что вы прошли все стандартные процедуры диагностики онкологии. Ничего вроде бы подозрительного не обнаружено, но технология диагностики, применяемая в научно-клиническом центре университета, позволяют обнаружить признаки рака на более ранней стадии его зарождения. Диагностика проводится на основе генетического метода. Как известно, обнаружение заболевания на более ранней стадии не просто дает гарантированный шанс на излечение, но позволяет помимо этого сберечь время, нервы здоровье и деньги. Точность диагностики подтвердили сами пациенты, проверившие свои результаты повторно в медицинских центрах Германии. В Научно-клиническом центре претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета осуществляет не только диагностику рака, но и многих других весьма сложных заболеваний, каких узнаем в нашем репортаже. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета – это супертехнологичный медицинский центр, использующий при диагностике и лечении болезни последние достижения в области медицинской науки. Именно здесь будет происходить внедрение в клиническую практику результатов научных исследований. Мы поняли, что невозможно проводить, скажем так, какие-то исследования, еще что-то в рамках ну, стационара того, который пусть лечит, там, где лечится, и там, где а, образовательный процесс идет. И поэтому на Волково создает сейчас совершенно новый тип а, трансфера технологий клиника. Она будет называться прецизионной и регенеративной медицины, где будут отрабатываться все, все ломиксные, геномные, протеомные, а, клеточные технологии. То есть они будут обрабатываться, отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, хоздоговорных а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Когда несколько лет тому назад Казанский университет присоединил Республиканскую клиническую больницу номер два, идея была именно в реформатировании больницы в университетскую клинику по международным стандартам. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что врачи оказались просто не готовыми к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 Именно поэтому было принято решение о создании дополнительного научно-клинического центра прецизионной, медицины, прецизионной и регенеративной медицины, который как раз и станет связующим звеном между фундаментальной и прикладной наукой в университете и клинической практикой. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины располагается на улице Волкова, дом 18, рядом с бывшей Шамовской больницей. Сейчас это новый фешенебельный отель «Казан Пелос Байтасига». Если говорить очень кратко, то понятие «прецизионная медицина» означает, что это медицина, которая объединяет клиническую и молекулярную информацию для понимания биологической основы болезни пациента. Можно сказать еще проще, что для понимания сути болезни используются новейшие достижения науки по расшифровке генома пациента. Регенеративная медицина – развивающаяся дисциплина на стыке тканевой инженерии и молекулярной биологии, которая занимается заменой, созданием или регенерацией человеческих клеток, тканей и органов с целью восстановить или обеспечить их нормальное функционирование. Это достигается путем активации эндогенных стволовых клеток или клеточной терапии. Сегодня полным ходом в помещениях центра ведутся ремонтно-строительные работы – хотя функционирующие в центре лаборатории не прекращают свою работу. Для хранения биологических образцов при сверхнизких температурах в жидком азоте на Волково-18 располагается полностью сертифицированный для работы университетский биобанк. Есть центр клеточных технологий, где разрабатываются собственные клеточные технологии для лечения различных заболеваний. Здесь же функционирует лаборатория КФУ Рикен совместно с ведущим мировым научным центром Японии Институтом Рикен. На базе лаборатории КФУ Рикен применяются самые последние методы анализа активности генома, так называемый метод КЕЙДЖ.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 Часть геномных исследований, проводимых на площадях клинической базы КФУ на волков 18 связана с подбором доноров костного мозга. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом Русфонд. В рамках проекта создана первая сертифицированная в России лаборатория для NGC генотипирования с применением самых современных методов геномного анализа. При ряде заболеваний и прежде всего при раке крови спасти жизнь пациента может только пересадка костного мозга, кровотворных стволовых клеток. Для определения подходящего донора необходим геномный анализ. Вот именно этим и занимается совместный проект КФУ и РУСТ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 от здоровых индивидуумов к больным, тем самым корректируя их болезненное патологическое состояние. Это новое в мире направление, которое очень активно развивается. Будет создан уникальный центр нейрореабилитации совместно с нашими партнерами из клиники Мэйо США. Это один из ведущих центров в области нейрореабилитации. Совместно с нашими зарубежными партнерами... У нас уже создана лаборатория двигательной нейрореабилитации, а создание вот этого научно-клинического центра позволит создать новые площади для реабилитации пациентов с травмой спинного мозга, с нейропатиями, с болями. И более того, у нас есть интересные научные Проекты, перспективные направления, связанные с нейрорегенерацией, то есть стимуляцией регенерации нервной системы с помощью генных технологий, клеточных технологий. И мы надеемся, что вот именно комбинирование методов нейрорегенерации, восстановления нервной системы и нейрореабилитации позволит достичь уникальных результатов по восстановлению пациентов после перенесенных заболеваний. Но мы надеемся, что мы сможем сделать следующий шаг, совместив методы регенерации, регенерации и реабилитации. таких направлений в мире по пальцам одной руки можно насчитать. То есть у нас все-таки клиника это выполняет несколько функций. Прежде всего, это клиника, которая лечит да, и оказывает услуги населению. Второй момент.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 нашего подразделения. Вот то, что касается финансирования, то там в основном идет финансирование со стороны спонсоров. А в сентябре этого года? В сентябре этого года, конечно. конечно. Да. Там ремонтные работы практически завершатся ну, в течение недели-трех, наверное. Поэтому мы постоянно находимся вот в таком режиме, и я думаю, город и население должны это тоже почувствовать. Считанные дни осталось до открытия в Казани научно-клинического центра прецензиозной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Пациенты этого центра получат доступ к услугам, которые пока недоступны на отечественном медицинском рынке, в частности в области ранней и сверхранней диагностики онкологии на генетическом уровне на том этапе, когда лечение этого смертельно опасного заболевания не представляет сложности, не требует хирургического вмешательства и вполне успешно даже в амбулаторных условиях. Другое важное направление деятельности нового медицинского центра – это восстановление опорно-двигательного аппарата людей, пострадавших от травм позвоночника и впоследствии инсультов. Специализация новой клиники на этих двух направлениях не случайны. Именно здесь, в области ранней диагностики рака и лечения опорно-двигательного аппарата, сконцентрированы реальные достижения многолетней совместной работы медиков, биологов, химиков, генетиков Казанского университета, достижения в виде опробированных в лабораторных и клинических условиях новых методов диагностики и лечения данных заболеваний в виде новых лекарственных препаратов. Собственно, именно эти методы и лекарства будут предложены пациентам новой клиники. Кроме того, Планируется, что именно здесь будут развернуты широкие клинические испытания, целой линейки антираковых, антиартритных и других препаратов, разработанных в стенах КФУ и уже прошедших лабораторный этап испытаний. В том числе препаратов, дающих надежду на выживание больных в терминальных стадиях рака, больных, которым нынешняя система здравоохранения может предложить в лучшем случае лишь паллиативную помощь. Новый научно-клинический центр КФУ должен решить задачу ускоренной передачи достижений науки, сконцентрированных в университете, в практическое здравоохранение, обеспечить так называемую трансляционную медицину. И в этом своем качестве, возможно, новый центр сможет стать прообразом или одним из прообразов будущей отечественной системы здравоохранения, ключевая проблема которой – Сегодня это слабая восприимчивость к последним достижениям медицинской науки и недостаточная компетентность врачебного корпуса, своей массе не способного выявлять на ранних стадиях признаки серьезных заболеваний, тех заболеваний, что обеспечивает сегодня основную смертность, смертную статистику. Это сердечно-сосудистые и онкология. Не от хорошей жизни Минздрав Российской Федерации выступил на днях с инициативой дополнительно премировать врачей, которые смогли выявить э, раннюю онкологию в ходе плановых диспанс... плановой диспансеризации населения. А, аж на целых тысячу рублей. Станет ли эта премия в тысячу рублей э, большой мотивации для рядовых врачей, рядовых больниц получать новые знания и компетенции? Большой вопрос, особенно с учетом сложности этих знаний и перегруженности персонала больниц бюрократической рутиной. Но симптом эта инициатива обозначила точно – «Разрыв между достижениями медицинской науки и практическим применением этих знаний в отечественной системе здравоохранения пугающе велик. Так, по данным Российской Академии Медицинских Наук, на 10 тысяч единиц знаний, накопленных учеными-медиками, среднестатистические российские врачи используют лишь единицу». И... Такое положение дел просто обесмысливает отечественную медицинскую науку, поскольку накопление знаний в ней все больше превращается в накопление ради накопления и остается совершенно невостребованным в отечественной медицинской практике, сострявшей в 70-х годах прошлого века. В этом контексте создание научно-клинического центра Казанского университета это способ преодолеть тот катастрофический разрыв между новыми знаниями в медицине и пациентами, которым эти знания нужны. Наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вы смотрели информационно-аналитическую программу Контекст на телеканале Универ ТВ. Если вам понравились наши программы университетского телевидения и вы хотите посмотреть их в записи, то вы можете это сделать, посетив наш сайт. Набирайте поисковых системах студенческий телеканал Универ ТВ, нажимаете на ссылку, и вот вы уже находитесь на нашем главном сайте. Всего доброго. Вел программу Эльдар Каримов.